Не знаю, мне кажется, что как-то как странно с RTX игра выглядит. Смотрите на этот огонь. Вам не кажется, что то странно? Вам не кажется, что вот в реальной жизни не должно быть вот такого, то, что сейчас происходит? То есть вы хотите сказать, когда вы будете смотреть на огонь, то у вас будет размывать экран в реальной жизни вот так вот? Ну, типа, ну, ваш экран, ну вы поняли. Когда я смотрю на огонь, я такого не припомню, вот такого вот эффекта. Когда смотришь на огонь, там совершенно по-другому. Сама анимация огня какая-то дурацкая, посмотрите. Красава.